Всем Макс Риск, я уже ненавижу эту игру. Ненавижу. Дизлайк, подписка. Я должен Гаргуль победить. Я должен все коло тащить. Есть шанс. Вот он, вот он кого Эти против количества. Потому что фаре заняты занятый. Ну что он такой обычный. Атака. бессмысленно говоря подписчики мне если будка количество то может победить скорость что ли брать так вот ма пока ага, через секунд даже не почитать ничего не дают потому что так много врагов эксперимент это уже без разницы нужно иметь высший ранг Смотрите, вот что я заметил, игра дает мне сильных игроков. Какого, блин, черта дает сильных игроков? Еще сумасшедшая игра? Так. Он берет лучниц Против гаргуль. <Gobierno> <escreve fans> Если гаргуль у меня встретится, я их, не знаю, землю закопаю, чтобы они им просто Мне Меня достали они. Же Количество еще нужно. Карта огромена, отлично. Мне бы бы. хочу меня куча куча менянчиков во рточки меня показываться врагу вот своей атакует полная ордой между прочим Меня всегда не побеждают, всегда не изнасиловал. Нет ни одного шанса, как их победить. Демоны. Сначала этих, потом уже других. Понятно. Знаете, я даю покажу. Пока миссия. Ну, что, пошли. Он должен нас предыскать. понял. Он понял мою тактику. Я тоже понял его тактику. Он просто обычный человек. Наверное, что-то развивает. построим здесь. Тенерешес. Да, думаешь так? А я туда вот так сделал. Первый, второй, пока камень. Звать, давайте. Потом увидим, что произойдет. Кстати, четверо пойдут проверить там, возможно, брак, там что то строит, строит и мутит. проверьте нет ничего не строил мы будем все искать гно говорить брать давайте по камень слетаешь против есть летающий а Никого. Мы же пугаются, Мэрты, да? Не же Я уже что-то при, принял. Куча там бастролов. Против куча там рехардпорт. Скорее он там строит какую-то базу. Нужно ему там помешать в чем-то хоть-то. А купа полный ага. напугал его немножко Нет, напугал только бичечку я понял там база строит для базы только вот эти вот нужны подбори генеральшинс А, -а, а валим, валим, валим, валим. Окинешь, помните нам? Вот здесь. Оно берем точно. Потом. Все, спасибо. Обратно. В бой разведкам борбоу пробрать тоже. что-то тебе -то там хочет допить руку и типа набрать ну что-то права захватить а свои нет. кстати права уже атаковать ведь. пошли не боятся и чаще всего атаковать не. Ого. мы быть он тут стрельба базу на какие макердыки? У нас Что понял. Мате что она попадает? Да, возможно останется меньше. Уже такой. Вот. Манолы, фарбол. Нужно отбиться от такой атаки. Тут, значит, воевать с ним. Значит, ларду врубать. Давай. Пробов. Сейчас затащим Потом уже что-то будем. Давай. призыв Давай. Блин, а реально он тащит. Атакуй по полной программе. Йоу, броу. Он так. чтобы он провалился как вот просто как друзья напиши комментариях это невозможно реально невозможно я почта все расчеты невозможно вот просто там, враг невозможно он дятел как он сделал Снегами просто врубает. Что за снеги эти? Кстати, классная тактика еще снегами. Используйте такую тактику, я вообще ни хрена не понимаю, как это работает. А, я понял. Это экономика. Эта тактика по названию экономика. Друзья, используйте такую тактику. Значит, это все экономика. Его зовут копеечник и их там орков не наездников. Берите также и Конечно, не плевать, что проиграем, да? О, о смотрите. Шестой, ага, понял. Так. Это против сильнейших наших. Куча наездников. Так у них же слоева. Так, варбом. Шахимат, слушайте. Я уже тысячу раз играю в эту игру и слышу Шахимат. Но есть смысл. Это кода легендарная? Его зовут но Нет, его зовут Кен Тома Рэндгау. человек. Ты говоришь так? да да. Как ты назвал себя? Дэв? А нужен. Что он просто не сдал Да, мне жалко вас. Мне не жалко, не жалко конечно. Читай. Покрывает выбранную область метанильные секунд. Наносит урон. 6, 6 каждому. Это потом карту, каждый, каждый 0.5 секунд всем врагам в зоне поражения и замораживает их. Наносит молотки длительность секунд снижает скорость перезарядки процентов 2 атаки на 3 процента эффект эффект симуляторы до 10 раз каждое повторение предла... продолжается продолжается Эффектность на 1 секунду урона работает под перезарядка 25 процентов капец блин карта хорошим на силу на скорость на принцип по-быстрому ускориться а ладно а, -а, -а так у него карта сильная ладно берем Попробуем еще раз конечно попробуем куда нам деваться Кого-то я подаюсь, да ладно, подай уровень меня, у меня 16, а у меня 23. -е. Слабак. Горю самый сильный. Сдаю. При входящий уроне увеличивает скорость стаки на 20% счету аппетита раз Что это значит? Это ему или всем можно давать? танк А Они, они не бы, что это танк. С тоже десятком урон 2 Ну тоже строитом базу, помнишь что да. Заморозку строил. Пока стой. Электричество, она редкая. Он, наверное, обычно персонаж вообще не брал. Да, реально, похоже. Я обычно беру таких эконом классы для новичков. Так, ну логично. Копеечник. Я понял. Не, ну знаете, они прочно эти копеечники. Рыцарь убивают сразу. Попробуй хоть Макс Риск, по-быстрому, окей. Не знаю. Но они поздравили. Вообще дикие. 779. 779. Это армия. Кто будет а, барон делать? Эконом класс. Боин, вы там будете прикрывать своим щитом? Нет, 300. Нормально. Нормально, 300. Сколько? ага 250 разница огроменная броу если улучшать пошел показал подписчикам ставить подписчик подождите у меня фарбол тут есть как я понял нет, нет фарбола а горголи фар так изи будет против горголи горголи бессмысленные стали фарбол вот я буду играть что мне делать я буду призвать количество этих хоть, типа... а вот этот зачем а силу то вот. Дима возьми дай Тай бог, блин, тысячу Я просто трачу и ищу тактику. Друзья, есть тактик, есть. Она вот такая вот. Что я есть Я все испробовал, слушайте. Реально все испробовал. Нет, там еще есть, есть на карте. А если бы я бы вернулся обратно к своим картам? а да уже не вернусь, уже поздно. Но я так их раздолбали. 200 войска иметь, а они строительство, строительство. Вот тут мне побеждают чаще всего. Я, бог, показал всем. Меня не сможет на моторочку. Без смысла на моторочку менять. А да я даже... Меня... Копейшнинг брал. А я Посмотрим. Я хочу показать достойную игру. Они а такой вот быстрый быструю. Аромерскую. Сколько вилет, сколько зим. База строить. Так он армаду придет. Любой персона любой житель в этой игре придет с армадой. Ну, там псы берут, конечно, празднование. Ну, все можно что-то буду найти летающий тут срабатывает кстати нужно из изучить карту и все понять уже летающие тут сработаются. я вам говорю как честный игрок. летающий работают персонаж с крылатый пора запускать не в принципе можно уже разведку делать но савут уже свет запустить потому что очень классный персонаж в принципе, говорю вам еще строить базу еще одну. Если время. Кстати, берем это написано. Пошли. Нерух вон тут. Бессмысленно. Ладно. как-то по-быстрому. Он прям выстраивал, помните эту колду, он выстраивал? Ага. Слава я учусь. Оу, вау. производство если что помни запомнили вражескую э, атаку мы ну, увидели войска вражеские то друзья делайте такой способ так так так же слить за то что я делал то есть опускайте он не строит ничего здесь ладно наблюдай здесь вам наблюдай здесь на всякий случай прячься также прячься это здесь за кустами меня не так... никого также, друзья, представим кучу байсика, потому что сейчас будет враг сейчас, именно сейчас будет враг атаковать. Ну, скоро. Потом расскажешь, что делает враг наш. Сова диска охраняется. Он тоже так делает, У нас нет. Программа. Так, орки. Орки затащи, это не шанс. Там следи, потому что он никогда не выйдет, как по мне, если будем охранять это место. Один зритель, поздравляю, про просмотр. То чувство, что он раскрылся, призывает куча-куча этих, так скажем, производства войском, войска куча, да. Я ушел, население куча. Мы тоже, кстати. Поэтому берем вот такие вот штуки. Не, ну, одно я тоже нельзя брать, не можно что еще прокачивать по-быстрому но они не, не всем брать можно тут уже выстраивать колоду а какую колду самый слабый то можно атаковать в принципе того разведка да на это до 20 брать потому же он... нападет не просто по одному отправлять кстати да по одному отправлять этого разведка типа этого трачем, тратим войскам там дать пожалуйста я хочу нового взять с минералами кстати минерала куча строить хочу да. следим за каткой первый пошел ага. Он не видит меня отлично так я понял нормально халдова такая будет у нас просто в ограниченных количествах да и ладно да ускоряемся ладно, пошло дело можно в принципе искать а нормально нападет то я буду что то один думать а пока месьха там ну, с количеством слишком переборно, слушайте. Я что-то буду думать по количествам? Маны нам надо будет, где-то где нужно ману. В хочу, блин. Я не хочу в Во, давай. В Ну, давайте построим. Сколько войск, кстати, у меня... То есть, если наберем долгосрку, можно уже атаковать. В принципе, пора уже так делать. Также заплатить всю карту. Что? Как? Как он тут сделал? Как? Мне что, секретная база где-то здесь? Где? Ремонт. Сколько он узнал? Так, окей, проверьте эту базу. Вы. На базе. Вы тоже. Армада Хай будет подкрепление. Вы тоже. Все, три колоды. Внимание. Нет никого. Сова. Я узнал. Сова, сюда. быстро да. уже война ага. 50 секунд нормально такую темную вот, давай он тут производит будет вот, крышкам потому что это его база эти здесь да. Да. что там все что там рубает оборит он рубает на базу на базу Тут еще с можно, в этом случае. Давай. Давай по поим программе. Давай. Рубай. Ай, сори. Я не знал. Дайте кто заморозит врага. Никого. Скорее всего он тут. Попался. Вроде бы классная тактика, если Производство... вот а тут у него <с> все он понял что то Буду сейчас на базу а вдруг он тут еще что-то стоит не кодек не классно колода кстати ну что по бедам, или нет пока не спалите да Не понял. Я нашел эту карту. В следующем ролике буду, продолжим.